Аптечку брось TAP! <смех> <смех> <смех> <смех> <смех> Ты ч, чел? Она вытарится на этот генератор выйти. А где он? А, все, погнали. Ну, на этой штуке. Че это? Че, куда. Я ж правильно Там нас... иду? Там у нас будет коствчик. Не-не-не-не-не, какая-то да, херня. Куда, куда, куда. Мы ж сверху пришли сюда. Ай, зомби-зомби аккуратней. Заколебали эти зомби. Короче, нам максимально вниз надо, я понял. А, вот, все, я Там нашел Вот сюда Кристальный осколок Ого Короче, когда меня бьют, э, оглушаются Камень нашел а Кристальный вот. осколок Жесть, кайф Так, что, давай чиним О, ремонт успешен Все, поехали о, пещеру вот аккуратнее тут это так тут нет ничего да не нету погнали в пещеру погнали. а тут тепло кайф а нам же сказали надо аккуратнее растяжка надо... Ой, там а он взорвался на растяжке дурачок нам э, по этому, по радио сказали, то, что нам надо войти в пещеру в Кинекоте и найти какого-то типа, он, типа, нам поможет. У меня это динамита. У меня? Динамита? Ты думаешь, да, это да. взорвать можно? Ну да, смотри, я разваленный. Думаю, можно. Не, нету. Блин. Жарено. У нас там какой-нибудь лутбук приходный. Ну, блин, ну, можно. быть. Аккуратно, аккуратно, иди, чтобы он будет. А, Ой, такого... я... тихо. Я убежала. Что я тебя... застрелил его. Так а этот вот... дробовик, он вообще крепкий. О, вот защитный а костюм. Я... А где ты отмычку брала? Не знаю, она где-то мне досталась. Да? Угу. Блин, ну дубинка вообще такая бесполезная вещь, если честно. Что, одевай защитный костюм. А ч я? Вот. Я застрял. Где? Где это? Вот так здесь. Как можно. А вот. Все. Ну давай я, че. Давай. А ты че, ящик-то не это не посмотрела. Вдруг там что-то да. важное. Шприц. Возьмешь шприц? Да. Так, повязку захавал, готов идти. А где шприц там валяется снизу. Ну все, уже забей на него. Но Опа! Думала... Понял, понял. Мне не заходить? Нет. Я погнал. Мне... Я тогда тут что? Во, да, все, меня не дамажит. Блин, тут так темно. Только не умри, пожалуйста, ладно. Постараюсь. Но я тебя не смогу зайти, защитить. У меня 35 хп, я сразу могу. Ключ входа нашел. А, Джеффри все, в мэр. Ну, выходи. Теперь надо найти штаб-квартиру. Найдите штаб-квартиру в Вейпро-3. А, ну да, да. Подожди, ну я тут тоже исследую. Может, бриллиант а -а -а -а. нашел. И аптечку. А -а -а. О, аптечка какая. Блин, а мне вообще бриллианта нужен, нет? Короче, нахер эту ножовку возьму бриллиант себе тоже. Будем мы с тобой вместе с бриллиантами ходить. <с что, я думаю, нам этот костюм-то это не пригодится, да ведь? Не, нахрена. Пойдем, я его вот тоже выкинула, который у меня шлем был. Так. Сейчас, подожди. А, во, аптечку на тебе. Да. Все, погнали. Погнали. Эх, все продвигаемся и продвигаемся, да? Да. Да. Наматся. Аккуратно, аккуратно. Так. А куда идти-то? А, опять северо-восток. Ну погнали. Подожди меня, я спускаюсь. Я жду, жду. Все, погнали? А как отсюда выйти-то? А, а, видимо... Там вот есть, Макс. Не, зачем? Вот, можно же выйти, нет? Смотри. Вот так просто направо уйти и все. Не, мне кажется, там это будет типа заборы или что-то, или гора. Думаешь? Да. Ну пойдем проверим. Да. Мне кажется, все четко должно быть. Да, да, вот все, лес типа, видишь. Ну ладно, пойдем. А, бог. О, реально. Смотри, видела, застанился петушара. Что-то тут одни горы, мне кажется, надо было... Так, от так это... а таки то а, так, а что а там вообще за эти-то были рельсы? Да навряд ли, там же не было никакого квеста, мне кажется, просто, ну... Да, как мы это сказать? Текстурки. Ну потом, если что заглянем. У меня 22 хп, можно я птичку съем? Ну можно, конечно. А ты где она получала-то? Аккуратней, тут обрыв. Ну у меня было мало, а потом меня этот Медведь там дальше еще будет. Блин, долго идти-то я даже хз. Да я думаю, не долго. Опять медведь, аккуратней. Я ж не понял, кто там сидит. Он меня чуть где-то не, не жахнул. Ч это звук был? Включение чего-то. Слышала? Слышал. Аккуратней, медведь там дальше будет еще один. И черепки, черепки, аккуратней. Блин, какая опасная локация, заметила? Да, где этот, блин? Опять медведь. Давайте я дождусь, короче. Ну я ж предупредил. А вот, кстати, Руда-то. Ну, да, не упал медведя. О, медведь, аккуратней. Макс, тут какая-то пустошь. Где, где, где? Ну вот, везде как-то. Тут нормально. Лево. Блин, на северо-восток. Ну, правильно. Давай Не-не-не-не-не-не-не. А... Вниз, вниз, вниз. Есть портативная печь, заюзаешь? Да. Погнали потихонечку. Мне кажется, надо было идти через... Через. Ой, а ч так медленно? Блин, ну это северо-восток, алло. Походу через рейс надо боиться. Так нам на северо-восток, алло. Но, ну, видимо, оттуда нас боиться на северо-восток. Мне кажется, где-то здесь должно быть. Тихо, черепок. Мне кажется, мы сейчас должны найти. Штаб-квартиру. Ну, посмотри. Так все, мы же из этих гор вырвались. Зачем нам туда? К северо-востоку от Кеникота. Так, сейчас мы вообще не к северу-высоку В натуре. Так, короче, давай на паузу поставим. О, я же поговорила. Так, все, ребят, обнаружили. Ого. Что-то вообще, она большая. О, ворота открыты. Надо Победите указано. часового, слышь. Видимо, кого-то убить надо а -а -а! Ёпта Вот и так часовой ты, ты не Я не хочу на него смотреть У меня очень мало хупы Я не хочу, чтобы меня убили а, -а, -а, -а, а, во, его походу трансформаторами надо убить Меня убили, Макс, Макс, Макс, макс. Он меня попал, я его даже не видела -то. Успей, успей, пожалуйста проще, вот успей, ведь, успей. Да я сейчас сам сдохну Беги, беги, беги. Все, реснул! Нет, не спи. Резни меня. А, все, мы нафидели. Нафидели. Кайф. Так, мы дошли еще раз. Что, погнали. Но, Только но в этот мы... раз аккуратней, давай. Я рядом с тобой буду идти, все. <laughs> давай так. Так, ну все, что? Включаем трансформаторы и погнали. Турное. Где этот чепушилы? Уго, Он меня убил! Как Ваншотнул. А ты где? Ты говоришь, Я будешь бегу. возле меня бегать. Быстрее, быстрее! Возрождаю. Так, ребят, продолжаем. Я его уже привел на один трансформатор. Ты собрала вещи, да? Да, да, свои собрала. Где твои, я не знаю. У меня в прошлый раз, где я умерла, там лежали вещи. В смысле? Вот они у меня тут лежали, мои, а твои, я не знаю где. Где у тебя черепочек? Не знаю. У меня есть твоего по все, и составляюща мои вещи. У меня только один черепок на карте. И где он? Ну, вот тут, где мы стоим. А ты помнишь, про раз мы вот тут вот умерли, на асфальте? Ну? И наши смотки смущались. А сейчас у меня вещи вот тут вот были, где я первый раз сам умерла. А мои где? Ну, давай искать. Они, наверное, где-то тут валяются. А где ты умер в первый самый раз, не помнишь? Нет. Я не успел тебя посетить. А ты, по-моему, тоже, кстати, рядом со мной. Я не возле трансформатора сдох. Может быть. Не-не-не. Посмотрел, нету. А что, у тебя там очень много, да, было Конечно. Там вообще миллиард всего было. Там этот.. Кослявый шлем был пс, туда давай скачу. А как такой? А куда они делись? Я не знаю. А где этот монстр, чтобы на него не наткнуться? Блин, мне холодно, я сейчас замерзну. У меня есть печь портативная. Давай, давай. Давай, пики ко мне. У меня пять. Давай. Блин, ну что, дерево Ну что, минус вещи, походу. На, еду. Блин, ну мы так и, это, долго за этим шлемом. На, вот еще твоя еда. На тебе. На тебе дерево. Блин, Но давай я на, на паузу, паузу пошу. А может, утром. Все, ребят. Мои шмотки тютю. тю, -тю. Увы, <laughs> Тихо, аккуратней. Аккуратней, пожалуйста. Убирал Чао, чао. Все, подвожу его, потому что Тихо, тихо, под тихо. Под первый. Где он? Я вообще не знаю, откуда. Может рядом со мной бегать на всякий случай. У тебя есть печь? Да. Юзай, где ты? Я подпекаю Нажимай Ну он вроде не сложный Всё у меня последний если что залп потом останется Вс, я погнал Ну я с тобой Все, так не сдохни Веду его веду Ну я рядочком буду Блин эти шарики Ой, ой ой ой он друзей вызывает А, я пока пойду, включу следующий, да? Давай-давай Да все, пропадай, мальчик Или он не пропадет? А, во, пропал Так, все, чел, погнали Да, где она? Где вход? Вот. Да он опять вызвал мальчиков? А, во, все, идет все, включила, вроде как. Все, веду. О, я тут нашла аптечку и генератор. Да? Кайф. Да. Веду, веду. Почти привел уже. Так, включено. Куда его подводить? Вот за, сзади, с правой, нет, с другой стороны. Ага. Он меня чуть-чуть затронул. А, тихо, тихо. Ничуть затронул. Нормально так. Ну, да, эти, да, эти. Тихо. Давай, браток. А что, он не, не хочет? Ну, давай, залазь. Все, пошел нахер. Э -э -э. А как его добить? Может еще раз? Давай, давай, включай. Она... Включай. Она... Она не включается больше одного раза. А как его? А пистолетом... Все, добил, добил его автоматом. В этим. И что, из него ничего не выпало? А вот фото ученых. И все? Да. Ну еще что-то выпало, я что-то не заметил. А мне, кстати, походу от, э, э, как это называется, от шляпы костлявой дали баф все-таки, он остался, типа. Да, но она круто выглядела. Ну да. Что, давай добьем его? А, ясно. А у меня что, нету ничего? Так, ладно, ребят, на этой забавной ноте, пожалуй, закончим. Очень всем спасибо забавно. за просмотр, всем пока. Всем пока, всем спасибо. Пиздец.